Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о венке мужчины. Нет, мы не поменяли тематику канала. Наш канал по-прежнему посвящен растениям и всему, что с этим связано. Просто в переводе с греческого это растение звучит как венок мужчины. Стефанос – венок, а эндрос – мужчина. Речь сегодня пойдет о Стефанандре. Родом это растение из Японии и немного э, иногда встречается в Корее. Всего насчитывается около четырех видов, но нас с вами интересует только два – листная стефанандра и танаки. Чем интересно это растение и за что я ее люблю? Во-первых, несомненно, ее можно отнести к быстрорастущим почвопокровным кустарникам. Она очень быстро освоит любой склон, красиво будет свисать с вашей подпорной стенки, абсолютно легко в уходе. Большим плюсом может стать тот факт, что под ней нет необходимости пропалывать, но самое главное это ее осенняя окраска. Осенью она окрашивается в желтый, оранжевый и красные тона. Начнем с, э, с надрезанолистной стефанандры. В природе она достигает около двух метров, в культуре где-то около метра с небольшим, а вот диаметр куста очень сложно оценить. Дело в том, что ветки очень быстро и легко укореняются. И Стефанандра займет столько места, сколько вы ей позволите. Многие садоводы знакомы со Стефанандрой, э, сорт которой Криспа. Это карликовый сорт, не более 60-80 см в высоту. И опять же, сложно оценить итоговую ширину растения. Лист очень декоративен, сильно рассеченный. Другой вид, увы, мало известен нашим садоводам, это Танаки. Вид был назван в честь японского ботаника Ешео Танаки. Это более мощное и крупное растение. Взрослый кустарник очень напоминает фонтан или ручей, бьющий из-под земли. Лист у нее более крупный, иногда до 8 см в длину. И дрезонолистная и танаки декоративно в любое время года, несмотря на то, что это листопадный кустарник. У нее настолько фактурное ветвение и изящные ветки, что даже без листвы она прекрасна. По зимостойкости однозначно лучше зимует надрезонолистная стефанандра. Танаки регулярно подмерзает, но за весну и лето отрастает вновь. С освещением. Ну, с освещением надрезонолистная менее капризная. При должном поливе хорошо растет и на солнце, и в полутени. Танаки предпочитают исключительно солнечные участки. К почве обе не нетребовательны, по возможности слабокислая и нейтральная. Ну, наверное, все. До скорых встреч, подписывайтесь на канал, увидимся.